Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы затронем тему тазобедренного артроза. Эта проблема касается людей постарше. И сегодня я объясню, почему он возникает, какие симптомы есть и какие упражнения можно сделать, чтобы уменьшить боль и увеличить подвижность в суставе. Поехали! Итак, что же такое артроз? Артроз – это изменение сустава который касается любых его составляющих. Мягкие ткани, костные структуры, хрящевая ткань. Проще говоря, это старение сустава. Иногда этот процесс может сопровождаться болью. И тогда нам на помощь может прийти физиотерапия и консервативные методы лечения. Друзья, какие же симптомы могут быть при артрозе тазобедренного сустава? Друзья, первый симптом – это утренняя скованность, которая продолжается... 40-60 минут и уменьшается, если вы начнете двигаться или делать упражнения. Второй симптом ⁇ это ограничение подвижности. Если вам сложно стало поворачивать ногу наружу, внутрь. Это ограничение подвижности вследствие скованности в тазобедренном суставе. Третий симптом – это боль. Если вы чувствуете боль э, в паховой области. Друзья, мы должны различать боль в тазобедренном суставе от других типов боли. Кто у нас может болеть в бедре? Э, у нас может болеть боковая часть бедра, тогда это не артроз, а скорее всего бурсит. У нас может болеть крестово сустав и это больше относится к болям в нижней части спины, но если у нас болит паховая область, скорее всего это относится к тазобедренной боли. Сегодня я вам покажу как увеличить подвижность и уменьшить боль. Мы сделаем упражнение на подвижность и силу мышц. Друзья, сначала мы сделаем массаж с помощью теннисного мячика это нужно для того, чтобы расслабить мягкие ткани. Нам нужен теннисный мяч и стена. Мы подходим к стене и упираемся верхней, внешней частью ягодицы в мяч. Переносим вес тела на правую ногу, левую пытаемся как бы прижимать к стене и к мячу. Если у нас есть боль, мы начинаем туда давить 20-30 секунд. Эта боль должна постепенно уменьшаться. Мы можем делать небольшие круговые вращательные движения против часовой и по часовой стрелке. После чего переместитесь на середину ягодицы и проделайте то же самое. Еще будет несколько точек, которые нам нужно попрокатывать. Одна из них это напрягатель широкой фасции. Он находится внизу от тазовой косточки. Вам нужно опереться и вы почувствуете как вы надавили на ложбинку и там будет скорее всего больно. Точно так же давим 20-30 секунд и чуть-чуть перемещаемся вперед под тазовую косточку. Друзья, а сейчас упражнение для улучшения подвижности в тазобедренном суставе. Для начала мы сделаем простое упражнение на улучшение сгибания с внутренней ротацией и на улучшение сгибания с внешней ротацией. Что нам нужно? Мы должны лечь на кушетку. Так, вот мы легли на кушетку. Что мы делаем? Для начала просто сгибайте ногу в колене и скользите пяткой по полу. Теперь добавьте движение колено к левому плечу. Можете помочь слегка руками и не доводите это движение до значительной боли. После чего нам нужно подвигать колено наружу. Мы точно так же скользим пяткой по кушетке и уже двигаемся коленом наружу, слегка помогаем руками. Друзья, делайте это упражнение по 15-20 повторений в каждую сторону. Друзья, для следующего упражнения нам понадобится резина, она должна быть достаточно плотной, мы будем делать э, так называемую мобилизацию сустава, а для этого нам нужна резина повышенной плотности. Что мы делаем? Нам нужно одеть резину со стороны больного сустава на паховую область, после чего нам нужно закрепить резинку либо левой ногой, либо привязать э, к какому-то предмету. И мы Ложимся на пол, должно образоваться достаточно хорошее натяжение в области тазобедренного сустава, после чего нам нужно тянуть колено к грудной клетке. Помогаем руками и понимаем, что это движение не вызывает у нас дополнительно боли. Делаем таких 15 повторений, 3 подхода. Друзья, еще один вариант э, техники для мобилизации тазобедренного сустава с ремнем. Нам нужно взять ремень, который будет длиной около двух метров, завязать его. У меня для этого есть специальный ремень. И после этого мы ложимся на пол. Вешаем ремень на тазобедренный сустав, а другой конец ремня на противоположную ногу на стопу. После чего нам нужно будет левой ногой оттягивать правое бедро вниз и делать такие мобилизирующие движения. Делаем таких 30-40 повторений. Здесь достаточно большое количество повторений, чтобы улучшить питание в суставе. Следующее, с чем нам нужно поработать, это с силой и выносливостью мышц. Я покажу три упражнения для мышц, которые окружают тазобедренный сустав. Начнем с ягодичного моста. Нам понадобится резинка. Мы ложимся на кушетку. Одеваем резинку чуть выше колен. После чего нам нужно растянуть резинку и держать в таком положении ноги постоянно на протяжении всего движения. Ноги согнуты 90 градусов в колене. Мы давим на стопы и медленно начинаем поднимать таз вверх. Делаем это на выдох. Должны чувствовать напряжение мышц ног и живота. Делаем таких 15 повторений в трех подходах. Следующее упражнение – это отведение согнутой ноги на боку. Вам нужно лечь на бок, ноги согнуть 90 градусов в коленях, топы вместе и отводить ногу в сторону. Делаем таких 15 повторений в трех подходах. Третье упражнение у нас направлено на сгибатели бедра. Нам нужно сесть на стул. Ноги у нас свисают. После чего мы разгибаем голень. И нужно приподнять бедро. Потом опускаем бедро и опускаем голень. Разгибаем, подымаем. Делаем таких 15 повторений в трех подходах. Хорошим ощущением и критерием правильности выполнения этого упражнения будет напряжение в передней части бедра. Друзья, спасибо, что просмотрели видео до конца. Ставьте лайк, комментируйте, поставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о видео на канале. И до скорых встреч!